я поняла, что я даже не хочу это тянуть, я поняла, что это не моя мечта, потому что это была действительно не моя мечта. Я начала шить для того, чтобы поправить свое психоэмоциональное состояние. И вот мне кажется, это одна из таких глобальных ошибок у многих людей. То есть, когда человек по каким-то глубинным причинам да, его тянет в творчество, а творчество это очень ресурсный момент, он действительно поднимает, он действительно оздоравливает, но далеко не каждый человек должен заниматься творчеством как профессией и творчеством как бизнесом. То есть вот эти вещи, их обязательно нужно отличать. И это не только моя история, у меня есть практика, да, я работаю с людьми, и у меня есть даже какая-то статистика из этой практики, что вот в этом может заключаться одна из ошибок. По крайней мере, вот моя это была точная ошибка. Мне не нужно, хобби должно оставаться хобби. Хобби – это ресурс. Который питает, который вдохновляет. И когда ты делаешь что-то ради процесса, да, не ради результата, не ради финансов, там, денег... Потому что как только я начала считать деньги, как только я начала считать заказы, сколько мне надо заказов собрать, сколько мне платить надо продать, это превратилось в, в работу, это превратилось в дикую псих... психологическую, физическую нагрузку, да? То есть это перестало быть творчеством. Творчество было только в Инстаграм. На картинках. Для меня это был ад. Вот.